Здарова бандиты, с вами панда, вам очень нравится когда я читаю ваши комментарии и я решил читать их с гостем в скайпе, с кем-то из моих знакомых, с кем-то из людей которые мне так или иначе импонирует. И сегодня это Артем Плешков, человек, который занимается интернет-бизнесом, интернет-предпринимательством, как бы вы к этому ни относились, и зовет меня на полгода отдохнуть на Бали. Это хотя бы говорит о том, что человек может себе это позволить, работая в интернете. А может ли себе позволить это ваш папа на заводе? Не думаю. Я на Бали полечу вряд ли, но вот сегодня с Артемом мы имеем возможность поотвечать на ваши комментарии. Привет, привет, ребята, привет, начинающие интернет-бизнесмены, там люди, которые хотят выкачивать деньги из сети. Будем сегодня с вами общаться. Спасибо Панде за то, что пригласил меня. Я думаю, сегодня получится прикольно и новый опыт такой. Ну, короче, жгем. Ну, это забавный формат, да. Вот смотри, давай начнем с Саши. Да? Панда, очень хочу поучаствовать и даже тему придумал, но у меня на заднем фоне родители и телек, которые очень хорошо слышно. Uh, ta -ta -ta -ta -ta. Короче, давай так вопрос переформулируем, вот что делать, если ты, там, тебе 15 лет, у тебя сзади родители, телек, ты не можешь делать видео для ютуба, что можем uh -huh. посоветовать человеку? Uh, значит, я советую следующее, лучше делать, как, как ты можешь, чем не делать вообще. Да? То есть... Пусть родители, пусть еще кто-то, пусть свиньи там хрюкают, бегают, там да, ты живешь на ферме, и на, на стогу сена, и там вокруг тебя там, коровы, свиньи, куры. Но, и берешь... Это прикольно, это можно видеоблогировать, это тоже преимущество. Если ты не знаешь, реально есть такой блогер, по-моему, якут, бомж, и он реально живет, бомжует, там ходит, и собирает эти грязные, грязную еду, ест, и это все снимают, как бы и он уже там что-то 70 тысяч подписчиков набрал. Поэтому <laughs> все, зави... все только у тебя в голове, Саша. То есть, если ты действительно хочешь, заточен на успех, то начинай так. Не, хорошо сказано, нормально все. Так, окей, сейчас что-нибудь найдем. Просто тут очень много видишь. Я рассказал ребятам про заработок на партнерских программах. Угу. Хорошая тема, и видишь, ребята очень много комментируют, что вот как там заработать теперь, у меня там рефералов теперь море, я сейчас подожди, поднимусь на них. Так, это возраст. Так, так, так. Год назад загорелся идеей создавать видеоклипы, идей очень много, по сей день они записаны на бумаге. Нарезать фрагменты из фильмов и поставить на них музыку, Видел похожие каналы, но анализирую их, думаю, что могу сделать намного лучше. Загвоздка лишь в авторском праве. Не могу понять, как они обходят банк канала, как это работает, или тут как повезет. Uh -huh. Значит, смотри, Жора, гитарист. Вообще желательно использовать свой контент, да, то есть сам должен все это делать, придумывать. Чужие ролики, в принципе, использовать можно как в виде цитат, да, потом ты можешь просто написать, чью информацию ты брал, то есть, ссылаясь на них, там, на их YouTube-каналы, или там, или, не знаю, на сайты. Вот, то есть, ну... Банят, если ты возьмешь полностью весь материал от начала до конца и выложишь у себя его, то есть второй такой фильм у тебя будет на канале. А если ты возьмешь и делать будешь на них, например, обзоры, например, макс вот 100-500 плюс 1500, 100 да, там они берут какие-то ролики из интернета, которые не они делали и просто как бы их, так сказать, озвучивают, да, то есть комментируют, вот и все. Да, и вроде бы нормально существует, там уже что-то 3 миллиона подписчиков или 5 что-то у кого-то там, ну то есть нормально вполне. Там вот. проблема возникает с этим, fair use так называемый, то есть когда ты используешь чужой контент не в целях монетизации, это один разговор, но ты же хочешь зарабатывать, раз сидишь здесь и смотришь это видео. Зарабатывать на чужом контенте, это ну достаточно, ну именно авторском контенте, если ты с автором не договорился, я имею в виду, да? uh -huh, uh -huh. это немножко такое. Да, поэтому здесь лучший вариант начни создавать какой-то свой контент, да. на самом деле это проще, чем ты думаешь, просто один, одна даже из фишек могу тебе сказать, секретных секретных секретов, находи экспертов в каких-то темах и просто их интервьюируй. Да. То есть, И можешь находить именно экспертов а, в той теме, в которой ты сам хочешь э, развиваться. Ты будешь убивать по сути двух зайцев одним выстрелом. А, первое, ты будешь закрывать сам свою проблему, и второе у тебя еще будет получаться классный контент, который ты будешь у себя на блоге размещать. Давай вот так этот вопрос задам по-другому. Вот есть человек, да, у него тысяча подписчиков и 500 просмотров на ролике, то есть он начинающий, скромный совсем канал, а, и он снимает, допустим, ролики с интервью там с бизнесменами, да, с какими-то mm -hmm. онлайн-предпринимателями, с кем угодно. Ты бы отказался дать ему интервью бесплатно? бесплатно. Скорее всего, я, я уже из тех людей, кто дает деньги, ну как дает деньги и дает интервью за деньги. Вот, то есть, <говорит> да. Я не заплатил ни копейки, <говорит> боже мой! Да, дело в том, что тут не из-за того, что там понты или еще что-то. Да. да, просто нужно понимать следующее: что человек, чем богаче, чем больше у него есть денег, и если он ведет свой бизнес, да, у него есть график, в котором приходят люди, которые, например, готовы платить, да, или которые потенциальные партнеры крупные. И, естественно, э, стоит выбор. Ты, вот, у тебя есть один час, грубо говоря, у тебя есть выбор. Либо ты будешь в этот час общаться с человеком, который потенциально может стать твоим крупным партнером, вот, например, как панда да, сейчас, либо ты поговоришь с каким-то Васей из соседнего двора, который вообще ничего за собой не умеет, и нельзя узнать вообще, а может он сейчас с тобой интервью, даже бесплатно ты ему дашь возможность провести, а он завтра забьет на это, а ты сейчас своего времени выкинешь в унитаз. Вообще хорошая позиция, знаешь, я, например, молодым ютуберам как-то стараюсь помогать, просто вот, ну, как-то вот по доброте душевной, но я чувствую, что нет такой отдачи, может быть, ты прав, я когда-то сделал проект, типа, ребята, давайте сделаем совместный ролик с пандой, два раза так делал, весь вечер убил, Uh -huh. То есть я прям вот садился там, допустим, в час дня и весь вечер снимал, каждый час у меня были ютуберы. И прям было в два этот, в три этот, в четыре этот, в пять этот. Один uh -huh. не пришел, второй программу для записи не настроил, третий еще что-то. Вот, вот про это речь. Потому что у людей, вот ты приходит к тебе неизвестный человек, ты не знаешь а, в том, вот будет ли он продолжать дальше. Вот, и... Ты должен понимать, что есть два ресурса, которыми ты платишь. Ты в любом случае платишь. Ты платишь первое либо своими деньгами, либо, либо временем. второе временем. И что самое Прикольно, и многие этого не понимают, что деньги — это восполнимый ресурс, то есть ты потратил там 10 тысяч рублей, ты их потом заработаешь там в следующий год, в следующий месяц, а время, которое ты потратил даже одну минуту своего времени, оно никогда к тебе в жизни не вернется уже, все, если ты ее просадил, просрал просто так, ой, извините, что слово просрал, сказал -то да, в нет, той нет, раз, да. ничего страшного, да, ничего. То есть все, оно уже никогда не вернется, и ты, ты э, как бы, ну, можешь вот такие минуты, они складываются в часы, часы в дни, дни в года, ну и вот так одно и выходит. Поэтому э, нужно работать только с теми людьми, кто либо э, первое платит тебе деньги, и он должен тебе заплатить именно столько денег, за сколько ты э, хочешь э, с ним работать. То есть если ты понимаешь, что ты за час зарабатываешь 5000 рублей, ну, глупо человеку говорить, давай мне тысячу рублей, я с тобой час буду работать, да, потому что, значит, ты где-то потеряешь э, час и пять тысяч рублей, которые ты мог бы, в принципе, заработать, вот. А, либо, если человек, еще раз повторюсь, он, ты с ним будешь работать бесплатно, но этот человек уже проверен временем, проверен другими людьми, у него есть уже какие-то заслуги, регалии, которые показывают, что он эксперт, он, он действительно идет и делает, как бы, ну вот как вот мы сейчас, да, вот с пандой. Я вижу, что панда серьезный парень, у него там есть YouTube-канал, он опытный, он уже не бросит свое дело ни в коем случае, он потому что этим живет. Это это его вторая, это его часть неотъемлемая его, да, его жизни. Как у меня там инфобизнес мой да партнерские программы, email база там Ютуб канал тоже есть. Вот, поэтому здесь это важно понимать, и когда вам будут ребята говорить, там, крутые какие-то инфобизнесмены или просто бизнесмены, говорят, что давай плати мне денежку за интервью, то вы на них не обижаетесь, а вы берете и платите. И вот мы, кстати, вот такие бизнесмены, я думаю, панда меня поймет, мы а, это измеряем, если нам платят деньги за нашу работу, мы понимаем, что человек, в принципе, настроен серьезно. Да, да? я могу сказать, что бесплатные консультации и платные консультации абсолютно разные вещи, хотя можно говорить одно и то же. Да, поэтому, ребят, дело ва за вами, если вы не хотите платить, мне это говорит только о том, что вы не готовы вкладываться в первую не готовы очередь серьезно в, себя, вкладываться, в, проект, да. в себя и в свой проект. А почему я должен в ваш проект верить, если вы даже в него не верите? Ну, слушай, хорошо тогда, ты просто начал так, знаешь, на тяжелой ноте, а, на а закончил мажорно, хорошо. Давай вот такой вопрос, мне просто очень нравится, потому что это вопрос, это даже не вопрос, это тип мышления. Панда, что там у нас по пенсии заработка в интернете? Угу. Вообще как а, относится вот, к пенсии, там к а, смат... на заводе? Хорошо, хорошо, сейчас объясню. А что такое? Во-первых, тут надо на несколько вопросов ответить. То есть я сейчас задаю вопрос, а вы на него себе отвечаете. Во-первых, а ск... как... в... вот сколько сейчас платят пенсионерам в месяц? Ну, я думаю, вы для себя сейчас ответите сами, но я скажу, как я это вижу. А, средняя пенсия по всей России, там, если хорошо повезет пенсионеру, 10 тысяч в месяц. Это если очень сильно повезет. Пятнашка ну, даже, если. Ну, а, да, пятнашка. А, когда, у во сколько лет выходит человек на пенсию? Ну, пусть будет там, ну, во сколько? В 70 лет. 60, да? по-моему, там. Кажется. 60 лет, 60 лет. А, до скольки он доживет? Ну, давайте будем такими супер оптимистами, пусть он доживет до 100 лет, да? Это 40 лет, 40 лет на пенсии. Берем 10 тысяч, умножаем на 12, да, это получается, что у нас, 120 тысяч в год ему mm -hmm. надо, 120 тысяч умножаем на 10 лет, это что получается, миллион 200, 000, да? То да, 10 лет жизни, миллион 200. Миллион 200 надо, чтобы жить на пенсии и, и платить себе 10 тысяч рублей, ну тебе, чтобы платили 10 тысяч рублей в месяц. Так вот, ребят, бизнес, занимаясь бизнесом, я уже заработал, ну, больше 6 миллионов. Да, панда заработал, тоже уже хату купил и все такое, то есть там тоже уже миллионы, миллионы, миллионы. Доллар, долларов нету миллиона у меня. Вот, да, ну будет. Значит, и все, то есть получается, здесь просто математика. То есть ты заработай на бизнесе, реально заработать в бизнесе, там даже за три года миллион рублей, прям чистого дохода. Этот миллион рублей не трать, просто положи его к себе. И когда наступит твоя пенсия, ты из этих миллионов рублей будешь себе вытаскивать по 10 тысяч рублей в месяц, как вот стабильный пенсионер. И таки вот не и... нужно забывать, что работаем там, -то мы тоже вполне себе официально, у меня, например, ровушка, вот у Артема не знаю какая форма. Да? У меня ИП, ИП. Ну, то есть, то есть Они... мы же тоже, мы на работе, то есть, ну, Артем, вероятно, ты сам себе ИП, да, сам себе начальник. Да, но ВПС, чтобы вы понимали, пенсию не платят, я, мне государство пенсию платить не будет, но ну, во всяком случае, меня проконсультировал так мой бухгалтер, он сказал, а, если ты сам себя устроишь и будешь себе платить зарплату mm -hmm. официальную, то ты, тебе будет зарплата, ну с этой как да. бы пенсии начисляться. Но у меня а начисляется просто... да, зарплата гендиректора, да, начисляется. А, вот. Сам а себе, я, да. А я такую штуку не сделал, сейчас объясню почему. Это называется одна их опять же, глуп, глупости вообще государства. Ну, вот смотрите, если вы отказываетесь от пенсии, то что вот, вот что такое пенсия? Это когда вам, вам платят зарплату, из этой зарплаты вам еще вычитают процент, который идет в пенсионный фонд. И потом вам их снова отдают ваши деньги. Ну, бред, конечно. Вот, и вы, получается, а только если пересчитаете, то есть вы, например, говорите своему работодателю, а не платим мне, короче, вот деньги с пенсией, то есть пенсию мне, вот как бы, процент не вычитая а платим мне, предположим, полностью всю зарплату, не считая пенсии. Но, конечно, дело нельзя вообще, то есть нужно по умолчанию эти деньги из вашей зарплаты часть убирать и платить в пенсионный фонд, но если, вот я так сделал, почему, потому что я просто не поставил себе профессию, то что я генеральный директор, да, то есть там какую-то, то есть я поэтому не плачу себе зарплату, вот если, например, почему я так сделал, потому что эти деньги, которые бы я отчислял в пенсионный фонд Я бы их просто потерял То есть я бы смог их вернуть там, через сколько-то лет там да, В 60 с чем-то лет А так, получается, они постоянно мне доступны И, и во-вторых, если ты эти деньги, которые будешь откладывать По умолчанию к себе в пенсионный фонд Будешь просто тупо ложить на банковский счет У тебя в процентах больше выйдет доходом, чем пенсия То есть ты просто больше будешь иметь денег с тех же денег, которые ты будешь в пенсионный фонд отдать. То есть, если у тебя сейчас деньги приходят, ты отходишь в пенсионный фонд, и тот человек, который отдает их э, в, в банк под проценты, будет иметь больше денег в обратку тот человек, который отдает эти деньги в банк под проценты, а не в пенсию. Понятно объяснил? Ты даже прямо у нас в пенсион, пенсионная консультация получилась. Я просто не ожидал от тебя такой истории. Наст... Вот. Настолько. То есть, настолько мне нужно было тебя представить, как специалиста тоже в таких вопросах. Ну, просто это обычная математика, да, то есть, ты эти деньги ложишь в банк под проценты, которые ты сейчас отдаешь пенсионный Ну, знаешь, если вы за 10 лет не можете отложить миллион 200 себе, просто вот, да, ради интереса, ну, не знаю, насколько вы. Тем более государство, завтра сегодня одно, через 10 лет неизвестно, какая там вообще, может, пенсию отменят, да, а вы уже деньги эти отдали. То есть, когда все-таки мои деньги у меня, мне как-то спокойнее. Это справедливо. Не, ну просто многие не могут, видишь, управлять своими деньгами. Пусть отдают их мне, я их буду управлять их деньгами. Классно, я подход давайте, ребят. Серьезно, отдавайте мне деньги, есть такое даже управление личными финансами. Я вот был на одной из президентских программ, у нас тут в Алтайском крае есть такая тема, Собирается куча предпринимателей из 23 стран мира, и приглашаются различные эксперты. Приезжала женщина из Москвы, которая берет деньги чужих, чужие деньги, людей богатых, и просто крутит эти деньги и платит им процент больше, чем в банке. Как бы, и... Слушай, я бы с удовольствием, допустим, ну, закинул. Ну Там, смотря от суммы, да, ну 500 бы я закинул, если есть ну, варианты там не прогореть. Да. что ли, там начинаешь. Ну, начинаем. тем более. Она... Ну, от 50 тысяч много не заработаешь, понятное дело, да? Ну, ну не знаю, не сколько конкретно, да, можно с какой суммы заработать, зависит там, куда... Она просто говорит, куда она их собирается, в какие акции, облигации вкладывать, говорит тебе, почему она их сюда будет вкладывать ты там типа принимаешь решение, естественно, за тобой последнее слово, но просто ты не тратишь время на аналитику, на вот эту всю тему, короче. Все это делается специалистом, который уже там нормальные, ну, миллио милли миллионы долларов уже крутит, то есть и все нормально. А как ты думаешь, слышал у нас с Эльдаром Гузаировым такой, такая забивка, да, 300 роликов сделать за месяц, как вообще ты относишься к этому? Крутая цель, то есть нужно ставить большие цели, чтобы было проще в нее попасть. Мне кажется, знаешь, ситуация в том, что для многих, то есть для нас-то это, мы с Эльдаром, понимаешь, уже с худо-бедно, с голоду не умрем, сам понимаешь. Uh -huh. Мы даже, знаешь, там, если завтра YouTube в России забанят, мы и то с голоду не умрем. то есть мы в любом uh -huh. случае уже выживем. А людям, мне кажется, нужно, нужно стартовать, нужно начинать, даже если они школьники, почему бы не поучаствовать? Тем более, mm -hmm. что конечно, не... конечно, нужно включаться, то есть это как бы интересно со всеми, да, если ты сам себя не можешь один мотивировать в команде, тогда тебе будет проще в любом случае. Вот. Но и в любом, в любом случае нужно ставить большие цели, еще раз повторюсь, да. А, может быть, на первый взгляд, даже нереальные, а, потому что в большую цель попасть проще, чем в маленькую. Я вот недавно слушал э, выступление Довганя и Владимира. Ну, угу. из вас, наверное, многие люди не знают этого человека. Я именно. думаю, что вот Довганя как раз многие должны знать. Хотя, а... смотря какого года рождения они, мы, да. например, помним а... еще бутылки с минералкой, наверное, с тобой. Вот, да, да я бутылки с водкой помню, да. Ну, а это ребята... кто? кто, что У меня просто батя, ну как работал, свой магазин имел, да, то есть предприниматель, и он продавал эти, эти, эти, эту продукцию, да, вот в эти 90-е лихи. вот, поэтому я, кстати, английский начал буквы изучать, вот эти через, на упаковках, там, Twix прочитал, Mars, там, сникерс. вот именно оттуда, коробки большие там приносили с продуктами, я читал, было съел, что там. почитать. Да, да, да, вот отсюда, как бы, я... У нас начал... вообще хобби были странные, даже 90-е годы, раньше, конечно, детство было интересно. Вот, и продолжим, э, долго не сказала, что сейчас проблема многих людей этого поколения в том, что люди мыслят э, очень маленькими целями, то есть надо мыслить масштабно, то есть если ты собрался строить бизнес, ты должен говорить, я буду строить бизнес на, э, этот, на весь мир, вот, то есть реально прям, вот, прям, прям на весь мир. И когда ты, у тебя, во-первых, это с психологической стороны, у тебя по-другому эта мотивация идет, ты понимаешь, что, блин, круто, у тебя энергию выделяет мозг, ту, которую тебе, в принципе, ну, он думает, нужно выделить. То есть, если ты будешь выделяешь маленькую цель, у тебе маленечко энергии выдает. Если ставишь большую цель, тебе много энергии выдает. Вот. И, естественно, ты, может быть, себя немножко переоценил, но у тебя энергии, в любом случае вот этот резерв больше, который ты можешь инвестировать и сделать какой-то проект. А двигаться ты можешь микрошагами. Я дам ссылку в описании на видео Артема про микрошаги. Оно хорошее просто. Да, Я да, хотел да. где-то в тему вставить, и просто сейчас к разговору. Все, будем считать, что на этот вопрос ответили. Да, микрошагами идите ссылка к своим в описании целям. Как добиться финансовой независимости для начала? То есть пилить что-то, уделяя 8 часов, если нет денег? То есть как мотивировать себя, если денег нет, видимо, такой вопрос. Так, сейчас, как добиться финансовой независимости mm -hmm. для э, именно начала? Что такое для именно начала, немножко не понятно. Именно для начала, видимо, там. А, Во-первых, э, чтобы понять, как добиться финансовой независимости, нужно понять, э, что значит для тебя финансовая независимость. Просто сейчас для тебя, может быть, финансовая независимость – это 30 тысяч рублей в месяц. И я, кстати, так раньше думал, когда зарабатывал 2,5 тысячи рублей в месяц, я думал, вот я буду зарабатывать 30 тысяч рублей в месяц, это у меня финансовая независимость. Я как-то 50 хотел, я думал, вот 50, вот это да, а сейчас я думаю, что… Да, да, но когда мы приходим на один уровень, да, у нас как бы, ну вот сейчас мои затраты там я в месяц трачу больше 100 тысяч рублей, просто вот вот на все. Вот. Это небольшие деньги на самом деле, но для кого-то, кто зарабатывает 10 тысяч в месяц, 100 тысяч в месяц потратить на еду, там, на, на еще что-то, да, то есть это реально какой-то взрыв мозга. А если мы Билл Гейтсу скажем 100 тысяч рублей в месяц, э, типа, он вообще нас он обсмеет нас, у него в минуту столько, наверное, уходит. Не, Поэтому... знаешь, ребят, я просто я хотел просто сейчас сразу да, поправить, потому что люди очень не любят, знаешь, понятно, что многие смотрят нас далеко не настолько финансово обеспеченные, да. Я просто хотел сказать, ребят, вот у вас был бы повод хейтить меня или повод хейтить Артема при условии, что мы были бы золотой молодежью. То есть мы родились бы в богатой семье, у нас сразу были бабки, мы бы ими разбрасывались. Но если мы можем себе позволить тратить большие суммы в месяц, только потому, что мы их заработали. И заработали mm -hmm. их, ты, ты, ты в интернете вообще же заработали. Да, все только в интернете. Ну то У меня абсолютно так же, то есть у меня офлайновые бизнесы были очень несерьезные. Да, у меня тоже все в интернете, все онлайн. Вот И, Поэтому... ребят, знаете, я просто скажу, да, если э, у вас такая ситуация, что вы сейчас там слышите, там сто в месяц потратили, думаю, ой, какой дебил, ой, что он, ой, сто тысяч, ой, богатый какой. Ребят, человек заработал сам, человек может потратить сам, как хочет, и в конце концов он живет один раз, это его выбор. Поэтому и это его деньги, он их сам заработал. Если у вас зашоренное мышление, и вы считаете, что... Человек, который тратит 100 в месяц, он там, какой-то не такой, то вы просто никогда не добьетесь этих денег. Вот да, да, Поэтому определить, что для тебя финансовая независимость да, это первое, что ты должен сделать. Второе, ты должен реально а, начать искать людей, которые уже столько зарабатывают. И учиться у них и делать просто тупо, что они говорят. То есть, если они тебе скажут, давай вот работай на меня бесплатно, но только вот ради того, чтобы. Ты узнал, как это все делается, ты соглашаешься, то есть становишься таким подмастерьем, да? У меня, кстати, на YouTube-канале есть такое видео, там называется оно «Как стать финансово-независимым?», вот что-то такое, да? То есть какие три шага нужно сделать, чтобы стать финансово-независимым? И я там, кстати, вот рассказываю эту модель. То есть первое, ты хочешь, понимаешь, что ты хочешь конкретно в цифрах, через сколько времени. Второе, ты находишь человека который уже добился э, от того, чего ты только хочешь достичь. И желательно не одного, а несколько людей. И делаешь так, чтобы они стали твоими наставниками. неважно как они будут твоими наставниками. Через видео на YouTube, там. То есть лично ты их будешь знать, не лично. Но лучше, конечно, чтобы ты лично на них вышел и лично с ними как бы у них учился. Это будет более актуальная информация тогда постоянно получать. То есть. А, но если нет такой возможности, например, в силу там, денежных средств, то просто наблюдай через его книги, через его видео, через его аудио за ним. И делай то, что Говорю. у человека очень важная вещь у любого это круг его общения и в интернет позволяет нам общаться с реально крутыми тренерами с крутыми людьми просто вот, допустим но ну, у меня мало людей э, уровня артема по деньгам вот знакомых в кирове но в интернете у меня таких знакомых довольно то есть много да. интернет, есть интернет Можно, можно пользоваться и... до да, интернетом чтобы получать информацию получать знания от людей более прокачанных угу. интернет это всего лишь инструмент да? То есть деньги-то идут на самом деле не из интернета, они идут от, от людей, чьи проблемы вы решаете лично, либо вы решаете с помощью каких-то других людей, ну, просто беря процент свой. Да, ну это абсолютно, это абсолютно нормально, любой бизнес так работает. И знаешь, я хотел бы ну, напоследок про зону комфорта немного поговорить. Просто у меня сегодня произошла ситуация, у меня немножко бомбит от нее. Я поехал обедать к родителям, да, и у меня там в гости пришла, ну скажем так, девочка, с которой мы в детстве общались, она здесь сейчас учится, в меди на педиатра. Работает санитаркой в больнице. И вот такой человек, знаешь, вот которого стандартные люди, ну вот обычные, да, обыватели, они считают очень крутым. Потому что красный диплом, потому что там вот учится, учится, учится, школу там на отлично, все на отлично. То есть человек реально пахарь, реально лошадь. Но я на нее смотрю: она работает санитаркой за 6 тысяч, понимаешь. Она учится потом в 7 вечера идет там до, до 7. Она говорит, с 7 до 7 у нее смена. Вот работает, получается, за это 6 тысяч. Я думаю, вот как к таким людям, да, как им объяснить? Вот она вроде бы. Не сказать, что она прям в зоне комфорта, да, то есть она реально, то есть, ну, пашет. Но с другой стороны, она едет абсолютно не по правильной колее, не по правильной дороге, она приедет просто не туда. Она уже, в принципе, приехала, не туда. Угу. Вот как вот. Я просто вот как бы ты. Что бы ты мог такому человеку? Потому что я, вот, например, я не взял сюда. Я просто сижу, я только из банка пришел, у меня полный карман того бабла. Я понимаю, mm -hmm. что эти деньги, которые у меня сейчас из банка, я просто сходил, снял свои, треть своей зарплаты Ютьюбовской, я понимаю, что это ее годовая зарплата, еще и даже больше у mm -hmm. меня mm -hmm. в кармане. И mm -hmm. понимаешь, у меня настолько, то есть человек вроде не ленивый и вроде реально пахарь. То есть такой mm -hmm. человек, который делает, но абсолютно не в той коле едет. Как-то, как, как -то, я не знаю. И понимаешь, В чем что? вопрос? Вот как быть-то таким людям? Я просто не понимаю. То есть, вот, знаешь, мне, мне хочется помочь как-то человеку, но я не понимаю, как. А вот, как-то вроде не зоны комфорта, да, а вроде хрен знает. Да, смотри, здесь нужно понимать следующий момент. Во-первых, нельзя человека заставить что-то делать против его воли. То есть, если учитель появляется, когда готов ученик. Есть такая хорошая пословица. Если у, этой, у этого человека, у этой девочки еще нет учителя, наставника, который мог вытащить ее из этой задницы, но опять же задница это для тебя, но не для нее. То есть, опять же, для ее наоборот, может быть, все устраивает, потому что она понимает, что на ней минимальная ответственность. Но это уже тема другого разговора. Просто пойми, что нельзя заставить человека что-то делать против его воли, если он этого еще не осознал. Это первый момент. Второй момент. Я искренне верю в то, и убедился уже на сотнях и тысячах примерах, даже вот если взять моих учеников, там, взять вообще опыт других людей, которые имеют дело с большим количеством людей и учат их чему-то, у каждого человека на Земле есть свое предназначение. И эта задумка не наша с тобой, это задумка не знаю, природы, там, Бога, Господа, кто как хочешь назови. Да? То есть есть только 5% предпринимателей, из общего количества людей То есть это мы с тобой Вот Мы с тобой предприниматели, бизнесмены Это те люди, которые первые берут на себя ответственность За свои результаты, за свою жизнь За людей которые, за Да, да, которые готовы вкладываться деньгами в свой бизнес И вкладываться сто тысяч, пятьдесят, тысяч, 200 тысяч да, То есть сколько есть, короче, все отдаем в бизнес Не боимся... Мы, мы, авантюристы, мы рискуем я постоянно. Я когда-то на последние 10 тысяч покупал товары из Китая. На послед... Просто честно, на последние вообще. Вот, вот, это еще раз доказывает мою вот эту сейчас то, что я говорю. Вот. Остальные 90% это те люди, которых организуют вот эти 10 ну, 5%. То есть, понимаешь? То есть мы 5% организуем оставшихся людей. Мы им даем зарплаты, мы им даем а, какую-то такую стабильность, да как минимальная на самом деле стабильность, потому что а, а, изначально же мы тоже деньги берем от того бизнеса, который мы делаем. Да? А бизнес, он, опять же, почему люди не идут в бизнес. Они потом говорят, что он нестабильный. И получается такой парадокс. По сути, бизнесмены ä, платят и в пенсионный фонд, платят и ä, людям зарплаты. Люди, которые получают эти зарплаты, говорят, что на работе у них стабильнее. Притом они не понимают, что зарплату-то им платит бизнесмен, который занимается нестабильным делом. Понимаешь? <свят> еще и отношение к нам такое, да, что вот и... там коммерсанты, там барыги, там рекламу да, продаете. Да. А, то, а, потом, а потом они еще говорят: что: ага, а вот типа ты мне платишь зарплату, типа, да, и вот, хотя там, ну, пенсия, там там все дела будет, и ну ты говоришь так пенсию, то почему ты будешь получать? Потому что я из своего дохода плачу тебе сначала зарплату, а потом еще в принципе за тебя плачу и пенсию. То есть я же тебе в итоге даю ту сумму, но я из этой суммы же я плачу как бизнесмен в твой пенсионный фонд-то. Нет, ты на мне наживаешься. Да, да, то есть вот именно вот в этого, этого люди не понимают. Вот я хочу, чтобы сейчас вы это поняли, что 5% только людей это предприниматели, которые кормят 90%. Вот сами по себе люди, они неорганизованы, они ленивые, они не знают, что делать, они не готовы тратить свое образование, расти. Вот, и если не, если не будет организации, если их никто вот этих 90% организовывать не будут, они кто в лес, то под дрова. То есть лебедь, рак и щука. То есть овцы, ну реально овцы бегут, и где-то пастуха не разбегаются во все стороны, и потом еще волки сжирают. Вот, кстати, момент интересный. Я когда эту историю услышал, я понял, какой секте я хочу принадлежать, так скажем, да. То есть реально есть три типа людей. И сейчас вы должны выбрать, кто вы. Первый тип людей это овцы, второй тип людей это пастухи, и третий тип людей это волки. Объясняю, овцы это большая часть людей. Это те люди, которыми управляют, которые, которые, вот так вот, знаешь, выпускают на пастбище, они жуют травочку, их стригут потом и делают там шерсть, там вот это. Пастухи, ну, то есть овцы это работники обычные, которые работают на обычных работах. Вот. Uh, пастухи это те люди, которые руководят всеми этими, этими овцами, следят, чтобы их там волки не покоцали, да там uh, стригут их вовремя, да, кормят, поят, там как бы uh, пасут. <laughs> это предприниматели. Вот пастухи это предприниматели, и третий момент, uh, третий тип людей это волки. Это вот эти все воры, ну, которые не, как бы воруют. Пацаны у... на Геленвагене, которые ездят. Да, у них как они тоже имеют много денег, но у них жизнь. Коротка и ярка, как звезда падающая. Ну да. да. Вот. И при этом, как только волк ослабевает, он должен понимать, что его съест другой волк, который посильней. Вот. И когда я себе задал вопрос, а кем я хочу быть волком, у которого все есть, но это будет недолго, и мне нужно постоянно держать руку на пульсе, как говорится. Да и на только... стволе я боюсь, что Да. Плюс еще карма там портится то, что там вот это идет то, что ты же делаешь плохие дела. Сразу волки они делают плохие дела. По сути, люди волки. Вот. Я думаю, нет, это не для меня. Я как бы верую в Бога. Я хочу в рай, поэтому это не для меня. А, овцой. Ну, я был овцой, да, я признаю, когда работал на кого-то. Но это вот нужно было сделать, чтобы понять, насколько а, правильно сейчас сделал тот выбор, которым я сейчас ну, сделал то, что бизнесмен. Да. Я, я, надо ощутить вкус блюда, чтобы понять, что ты его до, больше кушать не хочешь. Вот я ощутил вкус работы на кого-то. Я понимаю, что я больше то не хочу. Вот И а, как бы предприниматели, да, а, пастухи. Это те люди, которые вот берут ответственность, которые по и все и охраняют от волков, и, от, и как бы оберегают овец. Получается, я думаю, я, я хочу быть пастухом. Да, я не хочу быть овечкой. Пастух имеет то, что он хочет. Все зависит от того, как он хорошо там все организует. Вот вы ребят сейчас слушайте меня и просто скажите себе реально. Можете в комментариях написать, что Панда, скажи Артем, я Пастух, или я ов овца, там, ну, может быть, волк. Но с волками я вообще как бы дело иметь не хочу. С волками Но, вот, если... жить по волчьи, пошвыть. Да. Но если ты овца сейчас, ничего страшного нет. Главное, что ты сейчас принял то, что ты овца, и ты теперь, и ты хочешь измениться. Потому что, чтобы решить любую проблему, нужно принять ее сначала. Ну, сейчас объясню на примере. Вот ты пришел в больницу, у тебя болит зуб. Пока ты не скажешь врачу, какой зуб конкретно у тебя болит, он не вылечит его. Да, и пока ты не придешь в больницу, вообще у тебя может зуб долго болеть, пока ты дома на кровати лежишь. Вот, поэтому примите то, что вы сейчас овцы, если вы овцы, да, напишите, я овца. Ну, кто-то скажет потом, я хочу овцой продолжать быть, ну, это нормально, нас как бы не могут все быть пастухами, да, а вот. Либо ты говоришь, что я сейчас овца, но я перехожу сейчас в ранг пастуха, научите, ребят, меня, я хочу быть пастухом. То есть как быть предпринимателем, другими словами. Все, вот, ребят, это... все, кто хочет научиться быть предпринимателем, можете, во-первых, посмотреть ссылку, я оставлю на два видоса Артема внизу, да, чтобы вам было удобно посмотреть, которые мы уже обсуждали в этом разговоре. Ну и можете подписаться на мой скромный канал. Пишите комментарии, интересные вопросы, мы кого-нибудь пригласим в гости, может быть, Артема, можете написать, хочу Артема. На какие-нибудь вопросы еще, да, ответить. Да, ребят, да, если понравился выпуск, то обязательно поставьте лайк. Да, ставьте лайки и спасибо Панде за то, что пригласил меня. Нет, интересно, я думаю, что полезно. Я думаю, что... Да, так что, ребят, если у вас есть тоже YouTube-каналы, как у Панды, приходите, мы с вами так можем мило побеседовать. Мне, в принципе, понравилось. Так, вот. и... Такого размера. Да, да, да. Все, удачи всем, ребят. Спасибо, Артем. Все, пока.